Парух желает править миром, Луной и, возможно, Юпитером. Президенты и реальные хозяева мировых денег. Тайна слияния Ротшильдов и Рокфеллеров. Это и есть как бы вот способ сокрытия истинных управленцев, потому что вот это и подается как мировое правительство. Загадка доллара, бумага нужного размера и число зверя – 666. Поникшая птица или почему у орла опустились крылья – символ рубля. Без скипетра, без державы, с опущенными крыльями и без король. Он унижен. Кто реально правит миром? Кипрское изъятие денег или уроки для молодых миллионеров? Дефолт в России больше, чем дефолт. Потому-то и нужен был дефолт. Потому-то и нужно было обвалить на короткий срок цены на нефть. Миллионеры-марионетки и невидимые кукловоды. В программе «Все деньги мира». «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы» – Мейер Ротшильд. Кто правит миром? Деньги. Большие деньги. Очень-очень большие деньги. Недавно группа швейцарских ученых провела любопытные исследования на тему, кому принадлежит мир. И выяснилось, что 60% всей мировой экономики находится в руках всего 147 банковских корпораций, переплетенных сложными родственными и брачными узами. Журнал Forbes ежегодно публикует рейтинги самых богатых людей мира – там можно встретить имена миллиардеров Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Марка Цукерберга и многих других молодых миллиардеров. Но на самом деле Гейтс с его какими-то жалкими 60 миллиардами просто школьник в коротких штанишках по сравнению со старыми, накопленными веками, состояниями. Если взять реальные состояния, те, которые накапливались веками и десятилетиями, и те, которые не прогорали, те, которые не уменьшались радикально, представителям этих семейств не надо было начинать все заново, все с нуля, то мы увидим, что действительно первенство делят две семьи: Рокфеллеры и Ротшильд. По некоторым самым скромным подсчетам экспертов, совокупное состояние семейства Ротшильдов превышает 3,2 триллиона долларов. Куда там молодым миллиардерам? Весь 19 век Ротшильды считались богатейшими людьми планеты. Не отстает от них и немного более молодое семейство Рокфеллеров. У них, по тем же подсчетам, на 1 триллион меньше. Вот и смотрите, кто реально владеет миром. С того времени, как основатель династии Рокфеллеров продавал нефть в маленьких флакончиках, выдавая ее за панацею от всех болезней и сколотив на этом первые сотни, может быть, тысячи долларов, затем семейство Рокфеллеров после открытия техасской нефти, нефти в штате Нью-Мексико, стало сначала не коронованным королем американской нефти, а потом начала экспансию э, в нефть э, во всем мире. В последнее время вскрываются секретные материалы, которые выводят из тени еще одну зловещую фигуру на мировом рынке. Это семейство барухов. Возможно, их финансовое состояние и поменьше, чем у Ротшильдов и Рокфеллеров, но влияние на мировые финансовые потоки гораздо больше. Большие деньги любят тишину. Именно барухи создали ровно 400 лет назад, в 1613 году, неприметный «Стандарт-Чартер-Банк». Сегодня только самым высокопоставленным финансистам известно реальное влияние этого банка на мировые деньги. До наших дней все сделки на сумму свыше 1 миллиарда долларов проходят утверждение «Стандарт-чартер» банки. Барух был консультантом у президента Вудра Вильсона, который организовал в свое время федеральную резервную систему. Это и есть инструмент глобального управления. И дальше он был консультантом у всех президентов, включая Рузвельта и Трумана. И э, понятно, что находясь на таком уровне, он и был где-то э, между теми, кто проявлен как управленцы, и теми невидимыми силами... Реальная власть всегда покрыта завесой тайны. Некоронованный король Уолл-Стрита Бернард Барух первым из династии вышел из тени. Известно, что во время Великой депрессии он привозил на биржу британского премьера Уинстона Черчилля, чтобы продемонстрировать ему свою власть над рынком. Кстати, знаменитый термин «холодная война», который все почему-то приписывают Черчиллю, принадлежит именно Баруху, который впервые ввел его, выступая перед депутатами штата Южная Каролина самой смерти в 1965 году Барух оставался серым кардиналом Белого дома. «Барух желает править миром, Луной и, возможно, Юпитером», написал о нем президент Труман в своем дневнике. И в чем-то он был прав. Во всяком случае, один из самолетов, врезавшихся в башни близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, ударил как раз по офису внешних связей «Стандарт-чартер-банка» главного банка мира. Ну, действительно, о Барухе информации гораздо меньше, но меньше ее, пожалуй, только на таком обыденном уровне, потому что те, кто более-менее профессионально занимаются и схемами глобального управления, и финансами, они, конечно, знают прекрасно о миссии Баруха, но еще раз хотел бы подчеркнуть, что он все-таки... Вот был чуть поближе к э, системе реального управления, поскольку именно он был консультантом у президентов, по сути, передаточным звеном. Именно он возглавил первую военно, Первый военно-промышленный комитет Соединенных Штатов во время Первой мировой войны. Тем самым обеспечив глобальный бизнес на системе войн, которые Соединенные Штаты после этого ведут нескончаемые, особенно в наши дни, потому что это, конечно же, колоссальный бизнес, который, прежде всего, развивает и науку, и оборонную, военную промышленность, и многое-многое другое, и создает условия для продвижения потом своей валюты в регионы, которые подвергаются таким катастрофическим разрушениям. All right. <laughs> В минувшем 2012 году, помимо всеми ожидаемого конца света, произошло еще одно событие, которое для многих стало действительно, если не концом света, так его приближением. Два самых могущественных клана планеты, Ротшильды и Рокфеллеры, заключили между собой союз и даже создали общий траст с суммой в 40 миллиардов долларов. Столетняя война двух финансовых династий прекратилась. Противостоянием этих двух кланов объясняются многие события с современной истории. Все мировые войны, выигранные нефтяным кланом Рокфеллеров. Введение евро, Ротшильды. Затем бомбардировки Югославии с целью опустить евро. Вновь Рокфеллеры. Эти два семейства стали испытывать взаимную симпатию. Хотя известно, что были годы и десятилетия, когда они враждовали. Просто они пришли к выводу, что их союз, их альянс – лучшее, что можно сделать публично, их представители об этом говорят, для поддержания стабильности в мировой экономике. Но я боюсь, что реальные цели никто оглашать не будет. Вообще кажущаяся война между долларом и евро рассчитана на простого обывателя, чтобы поддержать иллюзию свободного рынка. На самом деле эти две мировые валюты взаимосвязаны между собой. Когда, допустим, пара евро-доллар э, вырастает до определенного момента, до определенной пропорции, то дальше она однозначно будет падать выше определенного момента, эта пропорция не может измениться и ниже определенного не может. Это нормальная экономика людей, владеющих глобальным мышлением, которая позволяет управлять глобально процессами, основываясь на самом глобусе или планете. Хорошо известно, что долларовая бумажка вся пронизана масонской символикой. Любопытно, что размер долларовых бумаг любого достоинства одинаков, а ширина долларовой бумаги равна 66,6 миллиметра. Вообще символика государственных бумаг не бывает случайной. Символы подсознательно действуют на наше сознание, как в прошлом, так и в будущем. Почему мы так не уверены в собственной валюте, рубле? Да очень просто. Посмотрите на нашу 100-рублевую купюру. Вглядитесь, какой герб на ней нарисован. Это не государственный герб России, хотя его и пытаются за него выдать. На самом деле это герб временного правительства. Орел с опущенными крыльями и без без атрибутов имперской власти. Случайно ли? Ну вот, смотрите. Получается, что у нас орел без скипетра, без державы, с опущенными крыльями и без корон. Он унижен на купюре. И вспомните наш настоящий герб России. Орел с поднятыми крыльями в одной руке скипетр, ноге, пардон. В другой держава и две короны на головах. Вот все, что я могу сказать вам э, про э, наши деньги. Смотрите далее. Кто правит миром? Старые кланы или новые миллионеры? Они не воспринимают окружающих, в качестве вот человеков, что называется, с большой буквы. Тайны российского дефолта – все на продажу. Там демократия, это все ерунда. Сидят 6-7 человек и все решают. В первой части программы – загадка доллара и подбитый гербовый орел. С поднятыми крыльями в одной руке скипетр, ноге, пардон а в другой держава и две короны на головах. История Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов и мировые катаклизмы. Он был консультантом у всех президентов, включая Рузвельта и Трумана. В этом году исполнилось 15 лет со дня первого и, надеемся, последнего дефолта в России. В августе 1998 года в стране произошел обвал рубля. Хотя еще накануне тогдашний президент Ельцин уверял народ, что никакого дефолта не будет. Пирамида государственных казначейских облигаций рухнула. За год доллар вырос более чем в 4 раза. С 6 рублей до 24. Многие так и не поняли, что же произошло. Цены на нефть, которые восстановились в общем к девяносто пятому девяносто шестому году, пусть не намного, но восстановились, вдруг обвалились. Нам рассказывали тогда сказки о том, что это все влияние Южноазиатского кризиса. Да помилуйте. Причем здесь Южноазиатский кризис, когда было, были предприняты усилия для не даже объясняемого публично обвала на пару лет мировых цен на нефть. Это должно было привести и привело к дефолту, и грядущей распродажи, которые уже приступили через господина Березовского и господина Ходорковского, наши тогдашние олигархи, для того, чтобы по крайней мере править страной. Накануне Гайдара-Чубайсовские младореформаторы получили от МВФ очередной транш в 4,8 миллиарда долларов, который исчез вместе с обещаниями о стабильности и развитии. Либеральные политики с подачи своих зарубежных партнеров, Барухов, Ротшильдов, Рокфеллеров, в очередной раз цинично лишили миллионы людей их сбережений. Когда готовилось объединение, слияние компании «Сибнефть», Березовского и э, Юкос Ходорковского, Авен спросил Березовскому, Боря, зачем тебе это надо? Березовский сказал следующее, а ты знаешь, как правится Америка? Там демократия, это все ерунда. Сидят 6-7 человек и все решают. Вот так и мы с Мишей после объединения будем Сидеть и все решать и править. Но ведь это объединение, помимо всего прочего, означало последующую перепродажу нефтяных активов России в группе Ротшильда Рокфеля. Потому-то и нужен был дефолт. Потому-то и нужно было обвалить на короткий срок цены на нефть, чтобы российская казна опустошилась, чтобы потом провести соответствующую санацию, предпродажную подготовку и продажу энергетических ресурсов России. Ну и это обломилось к сегодняшнему дню. Можно, конечно, свалить все грехи и беды на заговор Ротшильдов-Барухов, но дело оказывается в том, что сами эти миллиардеры являются лишь прикрытием, инструментом в руках совсем других людей, тех, кто действительно управляет миром, создает алгоритмы поведения. Они невидимы, о них не пишут в газетах, они тихо живут в Швейцарии и незаметно вбрасывают в мир ростки идей, которые прорастут лишь через десятилетия». таких управленцев и догадаться о них вот такие встречи у нас э, в швейцарии проходили и э, с одним из э, серьезно понимающих процесса человеком вот и он напрямую сказал в разговоре э, когда ему был задан вопрос но у вас не было желания как-то вот показать себя, продемонстрировать вашу меру понимания, ну, в конце концов, из чувства даже честолюбия показать себя перед людьми. На что он ответил, а у вас дома есть собака? Есть. Вам, у вас было как, какое-то желание перед этой собакой выглядеть умным и талантливым не было. Ноты у нас также нет. То есть они не воспринимают окружающих в качестве вот человеков, что называется, с большой буквы. На долларовой бумажке среди множества масонских символов изображена пирамида с оторванной верхушкой и всевидящим оком. Это и есть главный символ нашего мира – Ротшильды, Рокфеллеры, они занимают лишь верхний ряд в пирамиде, а оторванный от нее треугольник с оком и есть истинные правители мира. Всевозможные масонские заговоры, тайные общества, закрытые клубы – все они расположены в верхних рядах пирамиды и лишь воплощают в реальную жизнь идеи истинных хозяев мира. Для того, чтобы сокрыть истинных управленцев, на показ выставлены и ряд иных структур, в частности, масонские структуры. Но там есть жесткая система ограничений. Там есть степени посвящения, и каждый может работать строго в рамках своего коридора. Я побывал в целом ряде масонских лож и прекрасно знаю, как там жестко поставлен вопрос о дисциплине. Там нельзя задавать лишних вопросов. Поэтому Бильдельбергский клуб, масонские структуры – Орденские структуры, церквей – это системы, еще менее видимые для обыденного сознания, но для специалистов они достаточно подробно описаны, проработаны. И опять же, это и есть как бы вот способ сокрытия истинных управленцев, потому что вот это и подается как мировое правительство. И Ротшильды, и Рокфеллеры искренне считают, что управляют миром. Но на самом деле они лишь исполнители заданного алгоритма поведения. Временное перемирие между двумя старейшими финансовыми кланами, создание общего траста вызвало целый ряд версий. От необходимости концентрации капитала ввиду грядущего финансового кризиса до отмены доллара. На самом деле все гораздо проще. Они решили показать молодым миллиардерам, кто в доме хозяин. Деньги – это вот способ организации тех тенденций, которые сверху формируются. И то, что доллар сегодня падает в бездну, это всем очевидно. Не случайно пошли разговоры о необходимости изъятия спекулятивных денег, не случайно произошла экспроприация миллиардов на Кипре, только российские олигархи потеряли там 15-20 миллиардов. Не случайно и Билл Гейтс и Уоррен Баффет вдруг решили передать почти все свои миллиарды в благотворительные фонды, а не наследникам. Дело в том, что владельцы старых состояний, Ротшильды и Рокфеллеры, просто решили напомнить взорвавшимся молодым волкам, что не допустят никакой конкуренции. И те благоразумевшие поняли сигнал. С 2008 года напечатано долларов намного больше, чем за предыдущие 400 лет. То есть понятно, что мы вышли на вертикальную составляющую экспоненты. И дальше так развиваться невозможно. Понятно, что произойдет глобальная трансформация. Как она будет происходить, это уже отдельный вопрос. И хотелось бы, чтобы вот падение этой пирамиды не было бы связано с кровавыми событиями на Земле. Для любого человека наступает время, когда приходится держать ответ, и никакие миллионы не помогут в этот судный час. Пока бумажная иллюзия давлеет над миром, пока человечество не освободится от бездумной власти капитала, ведь в сегодняшней экономике есть только прибыль, и нет места человеку мы будем продолжать перелезать из кризиса в войну. Деньги нельзя есть. То есть можно иметь целый рюкзак э, любых бумажек, золота или чего-то, чего угодно, алмазов, в пустыне и умереть от жажды. То есть мы как бы не тем живем. То есть человечество сейчас живет не тем. То есть оно перестало творить, оно сейчас все упорно подвигается в зарабатывание бумажек. То есть, меняя фактически свою жизнь на бумажке. Потому что чем больше бумажек есть, тем больше бумажек ему хочется тем больше ему бумажек хочется, тем больше ему приходится работать. На выходе получается, что жизнь у него э, не жилась. И куча бумажек. Но самое обидное при этом то, что у Савана нет карманов. Категорически и самым решительным образом запрещаю проведение судебной или общественной описи моего наследства, любое судебное вмешательство и любое обнародование размеров моего состояния. Из завещания Ротшильда.